Всем привет дорогие друзья! Очередной обзор Airdrop, который проходит на бирже Eobit, в котором мы зарабатываем монету Fast Dollars, выполняя простые задания. Данный токен сможем продать в июне, полученную прибыль вывести. Для вывода верификацию проходить не нужно. Все функции этой биржи вам доступны без скиз Простая регистрация по ссылке в описании. Для мобильных устройств используйте QR-код. После регистрации авторизовываемся и пользуемся биржей а AirDrop в соответствующей вкладке. За регистрацию TelegramBot даю 1000 монет, выполняется задание один раз. Кстати, у каждого задания своя инструкция. Нажимаете «Выполнить». Переходите на страницу с заданием, где есть подробное описание. В данном случае стартуем бота, выбираем язык, указываем адрес почты от этой биржи, ту, что использовали для регистрации аккаунта. Жмем кнопку «Получить монеты». Бот вам даст код, вы его копируете, вставляете сюда и нажимаете «Проверить» «Получить». Ничего сложного нет. Остальные задания можно выполнять каждый день, любой на ваш выбор. Все подряд задания выполнять не обязательно. Что хотите, то делайте. Твиттер не работает, ВК не работает, Facebook, если у вас нормально Паша, то делайте. Размещайте посты, содержание поста у нас на странице с инструкцией. Вот он. Добавлять еще что-то от себя, свой текст, каждый день новый. Тогда социальная сеть вас не заблокирует за спам. В чем дело депозит? Откуда делал депозит? Есть два видео. Кошелек Payer, биржа BuyBit. Две ссылки в описании. Также еще есть обзоры по заданиям. То есть как выполнять задание депозит, рейд, своп, 10 дайсов и фарминг кстати я начал торговать на 10 копеек, реально посмотрите у меня 3 дня назад было видео была статистика 7.20 вот 3 задания уже третий день подряд у меня задания эти принимаются 10 копеечные трейд, своп ничего сложного нет, вот сюда идем 4 рубля почти на балансе здесь я выбираю где он, USDT рубль вот он 10 копеек сегодня купил USDT завтра делаю наоборот так, это у нас своп, теперь обмен обмен у меня происходит на трон как и игра в DICE. Покупаю на 10 копеек и потом продаю на эту же сумму. После выполнения переходим на страницу дропа и нажимаем кнопки проверить и получить. При желании и возможности можете еще снимать видео обзоры по данному аэродропу для youtube TikTok и проверка других пользователей каждое проверенное задание другого пользователя приносит вам 100 монет по 12 заданий в день можно проверять ссылка на регистрацию будет в описании под видео для мобильных устройств используйте QR-код легкая регистрация за одну минуту Верифицировать аккаунт на этой бирже не нужно. Все функции уже открыты без КИС. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Удачных вам выходных. Пока.